Добрый день, дорогие зрители! Сегодня у нас опять за столом исторический десант Алексей Кудрицкий и Константин Агеев и мы продолжаем наш разбор подхода к репрессии. Мы пока все еще к ним крадемся и сегодня будем рассматривать 1927 год, военная тревога и то, к чему она привела. Но для начала давай мы вспомним, что у нас было в предыдущий раз. предыдущий раз был довольно давно. Ну да, в прошлый раз мы, собственно, начали с образования белорусского советского государства, с провозглашения второго уже БССР 31 июля 1920 года. Поговорили про НЭП, про те плюсы и минусы, которые он давал крестьянам, рабочим, вот, про то, какие отношения это вызывало в деревне, какие... Какая социальная напряженность в итоге начала только проявляться вот, и в деревне, и в городах. Мы поговорили про политику белорусизации и коренизации, с чем она была связана, на что была направлена и, собственно, как она отразилась на жизни БССР в 1920-е годы. Ну, и поговорили про внутрипартийную борьбу, про то, как она отражалась в БССР, как здесь вели себя сторонники Троцкого, как здесь организовывались различные группы. Вот как это все происходило в рамках ЦБ э, Кумпартии Беларуси И так далее А сегодня мы, мы тогда закончили на 1927 году как раз мы упомянули разгон демонстрации оппозиции 7 ноября 1927 года, с которого, собственно, и началась ликвидация сторонников оппозиции. Okay. Ну, ликвидация пока не в физическом смысле, а в политическом, то есть после этого начали их исключать из партии, начали... Высылать Троцкого сначала в Казахстан, а потом и из страны. А потом и, да, и в целом можно сказать, что открытое публичное противостояние власти с 1927 года, оно уже стало очень чреватым в э, Советском Союзе в целом и в БССР э, в частности. Ну давай мы к этому мы сегодня вот как раз будем подходить планомерно по ролику. Я бы хотел тогда еще напомнить, какие были позиции и в чем состояло главное противостояние на тот момент. Оно состояло у нас, насколько я помню, в крестьянском вопросе. Угу. То есть была позиция бухаринской группы, которая считала, что надо крестьянам, крестьянам дать развиваться, обогащаться, uh -huh. и крестьяне, в конце концов, обогатившись, там недавно читал как раз-таки Бухарин, он там в двадцать пятом году очень настаивает на том, что вот крестьянин, он сейчас вот обогатится, мы пройдем этот капиталистический период, и эти вот обогатившиеся крестьяне еще поддержат советскую власть, которая дала им возможность обогатиться, а вот Троцкий, он не прав. Uh -huh. Группа Троцкого хотела там, обложить крестьян налогом, на, начать вот... При, постепенную вот эту вот коллективизацию. насколько ну, они хотели, действительно, они хотели повысить налоговую нагрузку на богатые слои в деревне, mm -hmm. вот, а большая опора на беднейшие слои крестьянства, то есть, как бы продолжать классовую борьбу в деревне, а в городах, собственно, их главная позиция была то, что необходимо... Проводить форсированную индустриализацию, то есть необходимо как можно скорее догонять по уровню те западные капиталистические страны и по уровню социальной структуры. И по, уровню, и по развитию экономики, которым, собственно, Советский Союз и пытался оппонировать, потому что на момент 20-х годов, сразу после Гражданской войны, Советский Союз это глубоко крестьянская страна, возглавляемая партией, которая провозглашает свои социальные базы именно рабочих и которые, собственно... Идеология, которую она проводит, это то, что мелкая буржуазия тоже должна отправиться в скором времени на свалку истории, а крестьяне это и есть мелкая буржуазия, которая должна на свалку истории отправиться. Вот, А вместо индивидуальных хозяйств, которые функционируют по рыночным механизмам и так далее, должны быть предприятия, на которых работают работники сельскохозяйственные, это все механизировано с Высокий, с высокой производительностью труда и так далее и тому подобное. И прежде чем вот мы, мы э, в этом ролике мы откатимся на год назад и начнем с 1927 года, потому что во многом 1927 год и стал вот такой вот, э, как говорится, точкой бифуркации или э, таким вот переломным моментом, который предопределил развитие Советского Союза на следующее, ну вот, можно даже сказать, десятилетие. Ну, десятилетия даже наверное до войны до начала да да вот ну сначала тогда нам обычно в комментариях пишут вопросы по источникам вопросы замечания Иногда даже предложение, давай сначала тогда немножечко по источникам, какими источниками можно пользоваться, как, какими, какие сложности возникают у нас с источниками, как у нас вообще проработан вопрос в Беларуси по вот этому периоду, по 20, по 20 по 30 годам. Ну, для начала стоит сказать, что вопрос военной тревоги 1927 года в белорусской историографии проработан никак. Вот, ну, отдельно, в рамках отдельных статей. Возможно, я не все, не смог все найти. И так далее. Но вот непосредственно вопрос влияния военной тревоги на непосредственно белорусское общество, он не был отражен в белорусской историографии. Хотя в архивах документы, скорее всего, есть и они ну просто обязаны там быть, потому что даже в тех сборниках документов, которыми вот я пользовался при подготовке к данному ролику, информация о Беларуси была. Если мы говорим о источниковой базе, мы должны в первую очередь понимать, что мы хотим исследовать и в каких учреждениях могла накапливаться та информация, которая нас интересует. Если мы смотрим на структуру советского общества, в то время мы понимаем, что у нас есть партия, Которая, собственно, руководящая, направляющая сила, которая, собственно, и осуществляет власть на территории страны. А государственные органы, которые существуют, или представительные органы, которые существуют, то есть советы, там... Советы народных комиссаров, исполнительные комитеты и так далее, они все находятся в очень жестком подчинении партии, вот, и если на низовом уровне у нас еще очень большой процент беспартийных, то чем выше по социальной иерархии мы поднимаемся или по государственной иерархии мы поднимаемся, тем больше процент коммунистов мы видим. Ну, с какой-то стороны это, наверное, логично, потому что кому в идут наиболее, там, э, скажем так, активные и наиболее, самое главное, грамотные. Да, и, собственно, если ты хочешь влиять на принятие решений mm. в советском государстве, то тебе просто необходимо будет вступить в партию, потому что чаще всего на заседаниях непосредственно органов решения уже закреплялись те, которые принимались ранее в партийных каких-то учреждениях, то есть на уровне республики начале собирается Центральное бюро Коммунистической партии Большевков в Беларуси, у них на повестке дня, там, я не знаю, вопрос о ходе заготовительной кампании в БССР, mm -hmm. они этот вопрос обсуждают, принимают решение, потом на правительство этот вопрос вносится, и этот вопрос просто имплементируется уже решением правительства. В дальнейшем вот такое вот сращивание партийного и государственного аппарата станет проблемой в Советском Союзе, и, в принципе, даже были, если я не ошибаюсь, Хрущев пробовал эту проблему решать, запретив совмещать партийные должности и должности в аппаратах. Uh, собственно ну в органах управления но это не особо получилось тогда хотя если, если мне поведь не изменяет это, вот как раз таки вот эти флуктуации 53 -го года там возможно еще белия да. пытался сделать uh, uh -huh. возможно вот значит мы определили что нам нужно смотреть на те органы власти которые скорее всего собирали бы информацию с мест и которые бы каким-то образом отражали Uh, там настроение населения uh -huh. те процессы которые происходили и так далее собственно мы должны обратиться к партийным архивам uh -huh. uh, до 1992 года в беларуси существовал центральный партийный архив который был собственно архивом коммунистической партии uh -huh. беларуси uh, в котором и хранятся документы uh, в котором и хранились документы которые посвящены вот этим вот всем вопросам там хранились документы центрального комитета местных комитетов и так далее и тому подобное в девяносто втором году этот архив был ликвидирован, все его фонды были переданы в Национальный архив Республики Беларусь, и теперь этот... и были включены в один, единственный фонд. Фонд этот в Национальном архиве Республики Беларусь называется 4П. Вот, то есть в то время в Национальном архиве уже существовал фонд 4, вот, они создали фонд 4П, то есть 4 партийный, mm -hmm. вот, и там... Опись дел насчитывает, если мне помнить, ну, несколько десятков тысяч дел она насчитывает. Вот сразу вопрос туда в те. А насколько доступен этот фонд, кто туда может попасть, потому что, ну, знаешь, это у нас есть такие не слухи, но такое расхожее мнение, что у нас все, все архивы закрыты, и попасть туда нельзя. Ну, вот то, что у нас все архивы закрыты, это само собой неправда. Но вот про закрытость архивов я скажу чуть позже. Хорошо. Вот. Доступ в Национальный архив Республики Беларусь, ну, это публичный архив, то есть любой желающий может прийти, записаться, сейчас из-за ковида есть определенные с этим сложности, вот, но любой желающий может прийти записаться, записаться, вот, указать тему исследования, для которой ему нужны эти э, документы, э, прийти в читальный зал, заказать нужную опись, заказать нужные дела, подождать несколько дней, пока их за заберут из хранилища и ознакомиться mm -hmm. с этими делами. Тут никакие, даже в Национальном архиве Республики Беларусь есть некоторые проблемы с доступом к некоторым ресурсам, которые там есть. То есть э, тут уже все может быть очень индивидуально. И Uh, да, иногда могут не выдать дело, uh, потому что, но никогда не скажут о том, что тебе не выдают его, потому что, там, я не знаю, uh, есть какое-то решение сверху, это дело не выдавать. Обычно uh, работники могут сказать, что данное дело сейчас в работе, uh, там проводится инвентаризация, что-нибудь еще, ну вот какие-то вот такие вот, но дело могут не выдать. И есть информационные ресурсы, например, та же. База данных на репрессированных, которая в 90-е годы была создана картотека, потом на основе этой картотеки была создана база данных, в настоящее время там около 200 тысяч человек внесено в эту базу данных, и исследователю получить доступ к этой базе, к базе данных невозможно, вот. потому что ну, вот просто не выдадут. Вот. Хотя, собственно, в чем проблема? Исследователи в Беларуси до сих пор задают такой вопрос, потому что, собственно, у нас есть и законы, которые, собственно, о, о, о, <coughs> которые касаются вопросов незаконно репрессированных mm. и так далее, но вот исследователи не могут получить. Но это я немножко отвлекся. Собственно, yeah. возвращаясь к вопросу с архивом ЦК, с архивом Коммунистической партии Беларуси. Uh, в ОПС-1 uh, uh -huh. этого фонда 4П uh, uh, хранится, по крайней мере, 659 дел, uh -huh. которые относятся к минимуму, 659 дел, которые относятся к 1927 году. По uh -huh. факту их будет больше просто потому, что uh, там есть много дел, которые там начинаются в 22-м, заканчиваются, например, в 32-м. Uh -huh. И они вопрос... 27-й год они могут затрагивать. То есть там нужно брать непосредственно дело и смотреть, есть там документы за этот год или нету. Но вот те док документы, в которых прямо указано, что у них 1927 год есть, это вот более 600 дел. Mm -hmm. Вот. Значит, э, нас могут интересовать там отделы э, секретного отдела mm -hmm. э, Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси. Э, информационно статистического поддела Центрального комитета Компартии Беларуси и так далее. То есть там, вот, например, в деле 3447 фонда 4 по 1 Нарп содержатся сводки о политическом настроении населения с крайними датами 15 января 27 года, ноябрь mm -hmm. 27 года. То есть, в принципе дело, в котором хранятся те самые такая социологическая информация, ну, относительно социологическая информация, конечно, о настроениях населения республики. И, в принципе, исследователь, который захочет заниматься этим делом, он может прийти, ознакомиться и написать там какую-нибудь научную статью или материалы и так далее. Собственно, нас интересуют документы окружных комитетов, районных комитетов и так далее, потому что в них тоже эта информация накапливалась. Это протоколы заседаний. Uh -huh. этих самых окружных комитетов и так далее, потому что именно в протоколах этих заседаний могли отражаться вопросы, касаемые, например, внутрипартийной оппозиции, вот, касаемые там дел о перевыборах в Советы, о настроениях в обществе и так далее и тому подобное. Кроме этого, мы можем обратиться к документам различных учреждений советских, uh -huh. то есть, например, те же, посмотреть документы Совета народных комиссаров, вот, вполне возможно, что там тоже что-то может быть и так далее, но вот самыми ценными, если вот мы хотим заниматься именно настроениями населения, разобраться, собственно, что происходило внизу и почему, и чем были обусловлены те решения, которые, собственно, потом принимались, не внешнеполитические, mm -hmm. потому что по внешней политике это не в Беларуси, это уже нужно в Россию ехать или там в Великобританию и смотреть там архивы. Вот, которые, будут, да, которые будут показывать, собственно, роль этой военной тревоги, насколько эти там опасения были почвенными, беспочвенными и так далее. Вот. И, собственно, кроме архивных документов, у нас же есть еще и газеты. Пресса является очень важным и историческим источником, потому что она транслирует нам во многом... Она содержит и... Информацию с мест, потому что информация с мест проходила, в том числе и в прессу Но с другой стороны она нам показывает, как эту ситуацию хотели преподносить населению власти Потому что они прессу контролировали Независимой прессы в то время в БССР не существовало И здесь как бы нам довольно просто это сделать, потому что президентская библиотека Беларуси оцифровала И не так давно выложила в интернет базу данных периодической печати до 1945 года в том числе и газеты «Рабочий» и «Звезда», которые охватывают вот период 20-30-х годов как раз. И если вот мы хотим узнать, каким образом реагировала газета «Рабочая» или газета «Звезда», которая была органом Центрального Комитета Компартии Беларуси, mm -hmm. мы просто заходим на сайт президентской библиотеки, mm -hmm. находим нужный нам номер, смотрим. Ага, вот так вот они реагировали на вот это mm -hmm. вот дело. Кроме того, можно пойти в библиотеку, например, в ту же Национальную библиотеку Беларуси, и там в физическом виде есть mm -hmm. подшивки вот этих вот газет за 20-е, 30-е годы. В том числе там, например, и такие экзотические, как, например, «Гвязному удерживает, то есть газета Центрального комитета Комсомола Беларуси на польском языке. Вот. И здесь, посмотри... здесь следует просто напомнить, наверное, что у нас до 36 -го года, 37, го, 37 -го было четыре государственных языка, угу. в том числе польский. Ну да, да В том числе польский и, и, и дивиз. Да да, да, да да Вот. И касаемо вопроса доступа. К этим архивам Я уже немножко затронул, что Да, есть такая вот штука, что Работникам могут сверху спустить Что вот эти вот документы лучше не выдавать Это иногда может быть и просто Перестраховка со стороны самих работников Потому что, как я слышал Такую фразу, что пока еще не наказали Ни одного человека за то, что он не выдал Дело, которое должен был выдать Но известный случай, когда наказывали За выдачу тех дел Которые, собственно Выдать не должны были и у нас есть такой замечательный архив, архив Комитета государственной безопасности, который до сих пор закрыт для исследователей. То есть исследователи не знают ни о писей дел, которые mm -hmm. хранятся в данном архиве, ни там структуру фондов, которые, хранятся, которые находятся в этом архиве. И в целом для исследователей именно этого периода этот архив также предоставляет определенную ценность, потому что функции зондирования общественных настроений, они возлагались на Главное политическое управление, чьи документы находятся в архиве КГБ. И если в России, например, мы можем ознакомиться с документами ОГПУ, вот, за те же 20-е годы и исследователи там издают сборники документов, основанные на данных документах и так далее, то в Беларуси вопрос с открытием архивов КГБ, это вопрос очень серьезный, вопрос политический, вопрос, который стоит уже 30 лет, и за 30 лет не продвинулся ни на йоту. Понятно. То есть в архив КГБ у нас вообще допуска нету. А вот как, допустим, есть же. Например, там исследование Адамушка, который занимался репрессиями и так далее. Да, в 90-е годы был, была возможность у отдельных работников получить доступ к этим документам. Почему? Потому что было решение Совета Министров, Верховного Совета о начале собственно, процесса о реабилитации незаконно осужденных. И для этого была создана комиссия по реабилитации, куда Адамушка был включен. Mm -hmm. И от архива КГБ туда тоже был включен специальный сотрудник, который, собственно, и предоставлял mm -hmm. доступ к документам. После этого вопрос с доступом к архивам КГБ, он очень часто решался не в положительную сторону mm -hmm. в отношении исследователей. Независимым исследователям там вообще как бы доступ закрыт. Понятно. Ну и сделаю одно замечание, ты сказал про 200 тысяч фамилий, к нам же обязательно придерутся и скажут, что вот мы говорим про 200 тысяч незаконно репрессированных. Вот. То есть здесь я хотел бы сказать, что если 200 тысяч фамилий, это во-первых, не все расстреляны, во-вторых, во далеко не все незаконно, и, далеко, и репрессии это не только сроки расстрелы и так далее, это еще определенные положения в правах, которые бились. Не, ну, я тут хочу сказать, ну, У -у -у. это очень дискуссионный вопрос, да. само собой, но в рамках тех 200 тысяч, которые туда включены, они включались туда в соответствии с постановлением Верховного Совета, и оно, собственно, до и... сих пор действует уже как закон, собственно, по которому реабилитации не подлежали. Mm -hmm. определенной категории людей, то есть там даже не все репрессированы за mm -hmm. то время, то есть, например, лица, которые были осуждены за участие, за акции диверсии, саботажа и так далее, mm -hmm. вот, и по документам было видно, что они реально совершили это, они у нас не подлежат Ре реабилитации, хотя большой вопрос насколько это вообще правомочно. но это как бы отдельный дискуссионный вопрос и второй вопрос, те кто были осуждены за сотрудничество с оккупантами во время второй мировой войны они тоже не подлежат у нас реабилитации то есть те Списки, которые есть в базе данных, скорее всего, когда эту базу данных выложат mm -hmm. в открытый доступ, со стороны некоторых исследователей будут как раз идти разговоры о том, что она не полная, она не включает тех людей, которые туда стоило включить и так далее. Второй вопрос, мы не до конца, ну, мы не имеем доступа mm -hmm. к этой базе данных, мы знаем только мы можем вот как раз по документам, которые в Нарбе хранятся, иметь некоторое представление о тех полях, которые могут быть в данной базе данных, потому что остались документы о, кар... о картотеке, которая mm -hmm. была создана. К самой картотеке у нас доступа нет, но вот документы с обсуждением картотеки у нас есть. Вот. И мы можем узнать, какие именно сведения включались, в эту карточку и которые вот туда заносились. И поэтому возможно некоторые категории репрессированных они даже не были включены. Туда. То есть как бы, я бы скорее хотел сказать, что 200 тысяч человек это гораздо меньше того количества, которое сейчас некоторые исследователи пытаются представить. То есть они говорят там до полутора миллионов репрессированных, учитывая, что население БССР до 1939 года было в районе 5 миллионов, это просто ну, какая-то фантастическая цифра. Хорошо, давай тогда от фантастических цифр в треть населения заживо репрессированных перейдем, все-таки вернемся к 1927 году. Угу. А, да, собственно, почему мы говорим про 27-й год и что вообще за военная тревога? Как говорили к одному из прошлых роликов, ролик начинается на 20 минуте ролика. Не Да. А, военная тревога. Это термин, которым обозначают а, такой некоторый мандраж населения по поводу ожидаемой войны. Mm -hmm. Мы могли наблюдать эту военную тревогу в рамках отдельно взятых представителей белорусского государства в прошлом году, когда танки грохотали на западной границе Беларуси и все таки вот сейчас Польша нападет и так далее. В 27 году, примерно похожее было в БССР а, того времени, и ну, и в СССР вообще. Да, и в СССР вообще. И грохотали не только польские танки, а опасались войны вообще со всем капиталистическим окружением. Там если есть одна очень хорошая статья, мы ссылочку дадим в описании, в которой анализируется общественное настроение во время mm -hmm. военной тревоги 1927 года. И там указан список стран, которые называли вероятными противниками. И там, начиная от Великобритании, Соединенных Штатов Америки и Франции, и заканчивая там Эстонией, Румынией и какими-то вот такими вот мелкими сошками. А, в целом, для 20-30-х годов военная тревога была каким-то постоянным чувством для советского обывателя. А, Пропаганда показывала Советский Союз как такую страну, которая находится в окружении капиталистическом, в окружении врагов. И что, и, и что характерно так, так и было. Да. В, и, собственно, дальнейшие события они показывали, что несмотря на все те торговые соглашения, которые заключались с Советским Союзом, в целом, наличие советской власти, в Советском Союзе многими воспринималось, многими на Западе, воспринималось как такой вот очень раздражающий фактор. И вот если бы там было какое-нибудь другое правительство, с ним было бы гораздо проще договариваться. Ну вот насколько я еще помню, что окончательно признали Союз только в середине 30-х, в 33 м а, году. Нет, там по-разному. Это было в 30-е годы Советский Союз в Лигунации. В 1934 году, если я не ошибаюсь. Он вступил в лигунации только. Но до этого в рамках двусторонних договоров признания Советского Союза происходили. То есть и были, началось это все с Рапальского договора с Германией. И, собственно, уже в 1920-е годы были торговые соглашения с Великобританией, с Францией и так далее. И, в принципе, мы потом поговорим о некотором характере этих отношений и о том, что было, например, с той же Францией. Mm -hmm. вот. а, собственно... И в 25-м году, ну вот в подтверждение слов о том, что в Советском Союзе было такое ощущение войны, в 25-м году в Гомельской губернии появилась листовка, содержащая такой призыв «Да здравствует Антанта, Бельгия, Сербия, Польша, Румыния, Германия, Турция, Норвегия, Китай и Эстония». Видимо, кто-то таким образом пытался показать, что типа «вот» страны которые сейчас нападут и у нас наконец нормальная власть то будет вот ждем да и после 1927 года ожидание войны тоже никуда не пропало. И, оно, и в 30-е годы тоже были такие периоды, когда да, вообще, в принципе, если мы рассматриваем советскую внешнюю политику 30-х годов, мы можем увидеть, что военная тревога на уровне руководства она Советского присутствует Союза, всегда. она была постоянно. не ну, не безосновательно мы, во многом. Не безосновательно, Вы? но многие решения, которые они принимали, оно, собственно, ощущалось вот от чувства приближающейся войны. Uh, собственно, почему мы про 27-й говорим? Uh -huh. Потому что военная тревога 27-го года была из вот, всего этого вот фона, белого шума военной тревоги, который был, она была наиболее сильной. И вот, как говорится, все совпало. То есть uh -huh. у нас десятилетие Октябрьской революции. У нас начинаются противостояние с левой оппозиции внутри коммунистической партии в Советском Союзе выходит на новый уровень и, собственно, достигает пика собственно, в 1927 году оно достигло такого пика, что после этого позиции легальные в рамках Коммунистической партии, РКПБ КПББ и так далее и тому подобное уже не было вот, и именно на этот год приходится такие внешнеполитическое поражение, очень крупные Советского Союза а в 1926 году было другое внешнеполитическое поражение, но ну, скорее даже не поражение, а недальновидность mm -hmm. вот, советского руководства. В 26 году, в мае 26 -го года, в Польше произошел переворот. к власти пришел Юзеф Пилсудский, вот и в Польше установился режим санации, диктатура. Вот, поэтому, когда кто-то говорит про то, что вот 20-30-е 20 годы Польша была демократическим государством, там белорусы могли выбирать в парламент и так далее и тому подобное, смело говорите, что. Ну, говорите то же самое и про Современную Республику Беларусь, потому что по уровню репрессий Польша в 20-30-е годы была гораздо сильнее более репрессивным mm -hmm. государством, чем современная республика Беларусь. Да, у нас на канале Краснобай был ролик по косовский расстрел. Mm -hmm. Собственно, там эта тема тоже подгибалась. Ибайского поворота Пелсуцкого, и к чему оно привело. Да, Сколько... а в 1927 году началось обострение отношений между Советским Союзом и Великобританией. И, казалось бы, то есть... Отношения между Советским Союзом и Великобританией не могут быть хорошими, потому что в Советском Союзе советская власть, а в Великобритании империалисты. империалисты. И они как бы что? должны вражать. Самые кондовые, и так которые далее. могут быть. Но... На самом деле, до 1927 года отношения были, конечно, не самые приятные и так далее, но, в принципе, были торговые отношения, были торговые связи, взаимные признания, то есть советский посол был в Лондоне, британский посол был в Москве и, собственно, жили и более-менее. Но разгорелся конфликт, в первую очередь, из-за денег. Вот. Мы скажем потом, что он разгорелся из-за Китая, но на самом деле вопрос разгорелся из-за денег. В Китае в это время идет гражданская война, она уже подходит к своему завершению. И Советский Союз в этой гражданской войне поддерживал весьма конкретную силу. Во-первых, это была, конечно, Коммунистическая партия Китая. Во-вторых, это был Гоминдан. И советские и Коминтерн даже рекомендовал Коммунистической партии Китая войти в Гоминдан в качестве своеобразного левого крыла. Давай поясним, Гоминдан это китайские националисты. Да. То те, которые сейчас наследники. Тех националистов сейчас у нас на Тайване. Да. Ну, а, одна, из партий. одна из партий. И смысл был в том, что гражданская война шла не между националистами, буржуазными и коммунистами, а между э, объединенными силами тогда прогрессивного. Угу. Прогрессивной общественности и монархистами, насколько я помню. Там ну, между военными хунтами, да. которые там... <laughs> на самом деле я очень рассчитываю, что китайцы когда-нибудь снимут что-то вроде «Игры престолов» про Китай 20-х годов, потому что там тоже было очень много таких маленьких военных диктатур, которые воевали между собой и которые параллельно еще воевали вот с... Китайской республикой, которая возглавлялась тогда Гоминданом mm -hmm. и в, в которой входила Коммунистическая партия Китая. Собственно, из-за чего все, весь сыр -бор был. Mm -hmm. Национальная революционная армия Китая вела успешное наступление, mm -hmm. захватила несколько городов, в том числе и, и получивший очень большую известность в прошлом и позапрошлом году Ухань. Mm -hmm. вот. и После этого у британцев начались проблемы. Почему? Потому что у британцев в городах, занятых китайской армией, находились концессии. И они с этих городов получали весьма конкретные деньги. А тут приходят к власти новые люди, которые говорят, «Хм, а давайте-ка мы пересмотрим условия. И в феврале 1927 года в Великобритании было отказано в концессии в городе Ханькоу который потом стал частью современного города Ухань. Вот. В городе Куакан концессия Великобритании была уменьшена, а в городе Цзюцзян концессия была возвращена Китаю. Вообще. Mm -hmm. То есть это вот 19-20 февраля 1927 года Великобритания mm -hmm. понесла весьма конкретные финансовые потери. Кто помогает побеждать Гоминдану и кто помогает побеждать вот тем нехорошим силам, которые отбирают в Великобритании денег? Коммунисты. Вот, поэтому, собственно, Великобритания начинает а, отправлять ноту предупреждения. А, тогда премьер-министром Великобритании был Чемберлин Невилл. Вот, и, собственно, когда вы слышите фразу «Наш ответ Чемберлину», это вот как раз из 1927 года «Привет». Он отправляет ноту предупреждения правительству СССР с требованием прекратить антианглийскую пропаганду и военную поддержку Гаминдана под угрозой разрыва дипломатических отношений. Наркомын Дел СССР отвечает следующим образом. Угрозы в отношении Союза СССР не могут запугать кого, кого бы то ни было в Советском Союзе. Если нынешнее великобританское правительство полагает, что прекращение англосоветских торговых и всяких других отношений вызывается потребностью английского народа и послужит на пользу Британской империи и дело всеобщего мира, то оно, конечно, поступит соответствующим образом, приняв на себя полную ответственность за вытекающие отсюда последствия. Но, само собой, нотами ограничиваться это было бы слишком слабо, поэтому начинаются и провокации против советских граждан, которые находятся в Китае, советских военных специалистов. 28 февраля войска генерала Цзунчана вместе с белогвардейцами, к слову, тогда на территории Китая находилась, находилась такая очень мощная диаспора сбежавших с территории Советского Союза, бывших участников Белого движения. Ну, так они бежали в основном в Китай, и вот когда сибирские все вот эти группировки разбивали, они же в Китае бежали. там. Да, к слову, и русская фашистская партия и, была образована в Харбине, то есть центром русского фашизма, как бы это иронично, стал Китай. Вот. И войска этого генерала вместе с белогвардейцами захватывают корабль памяти Ленина, который плыл из Шанхая в Ухань, Арестовывают там команду дипкурьеров, вот, а корабль затапливают. И, собственно, белорусская пресса на это реагирует очень <свеческая> интересным образом. То есть газета «Звезда» за 29 февраля 27 -го года пишет «Английская нота СССР. Лорды снова угрожают нам разрывом. Поверенному СССР вручена нота протеста против антибританской пропаганды». И там английская нота, содержание ноты отклики международной печати на эту ноту и так далее вот а, а вместе другая новость тоже из этой газет политика правительства Болдуина ведет к войне, это все еще звезда вот, воззвание английской компартии ну, соответственно, как бы эти вот движения английского правительства были негативно восприняты британской компартией начались акции протеста и все такое а, на границе тучи тоже ходят, ходят хмуро. хмуро, вот, и а, в а, заставы на границе а, между БССР и Польшей поступает следующее а, указание. указание. Да, а, собственно, а, точнее, про, вот в Волочинском пограничном отряде а, по текущему моменту проводят собрание и постановляют. Международное положение СССР в данный момент таково, в связи с событиями в Китае Англия точит зубы на наш союз в этом она находит себе союзников. Учитывая это положение, отпускник красноармеец должен ясно себе представлять эту картину, и делать соответствующие выводы для того, чтобы быть следующим в моментах всех событий и уметь отвечать на вопросы крестьян, нужно интересоваться и чаще заглядывать в газеты. Помимо газет, нужно быть еще знакомым с советскими законами и ими интересоваться. Красноармеец-отпускник должен быть активным и ближайшим помощником сельского совета в вопросах кооперации, в вопросах правильного понимания линии партии, в оценке кулака задачах смычки бедняка с середняком На красноармейце-отпускнике Лежит задача в области борьбы с теми преступлениями Что имеют место на деле до сих пор То есть как бы начали с международного положения, закончили кулаками, середняками и вопросами проведения линии партии на деревне. Я здесь немножко вклинюсь, как раз таки вставлю немножко про образование и вообще про понимание населением ситуации. То есть нужно понимать, да, газеты есть, газеты пишут, но у нас в этот момент в республике по переписи 26 -го года процент грамотных 37. 37% всего из всего населения, мужчин соответственно 52%, женщин 23%. Ну и, соответственно, вот доверие, почему, скорее всего, происходит такая вот э, агитация к агитации э, состав, военного состава, потому что приходит уважаемый человек, красноармеец, в село, где люди, конечно, читают газеты, но примерно третьих читает, а остальным они пересказывают. И вот приходит человек, который знает, что происходит. Его спросят по войну, и он должен вот немедленно доложить, что надо идти против кулака и делать смычку. И все сразу же поймут, надо. Да, и когда мы будем говорить про 1929-1930 годы или про вопросы голода, вот вопрос именно взаимодействия армии и местного населения, да. мы тоже затронем. Собственно, Март 1927 года. Здесь уже вступают вопросы, которые начались еще ранее. Я вот говорил про отношения СССР с Францией. И СССР в то время тоже начинает думать о том, что нужно проводить индустриализацию. Нужно откуда-то взять деньги на эту индустриализацию. Какие есть варианты? И школы мы знаем, что чуть ли не единственным вариантом был вариант выкачать из села эти деньги. Ну, коллективизация... Да, коллективизация, низкие закупочные цены и так далее. Но был и другой вариант, который тоже прорабатывался с советским правительством в то время. Это вопрос с внешними займами. И в 1926 году советское правительство начало переговоры с Францией о об... а единственной помехой к международным займам. У Советского Союза был вопрос с царскими долгами. После революции советское правительство отказалось выплачивать царские долги. Но теперь нам нужны новые кредиты, а новые кредиты нам не выдадут без признания старых. И поэтому начинается осторожно зондирование почвы о том, что, типа, давайте все же вот мы признаем царские кредиты, а вы нам выдадите новые кредиты. И э, в марте 1927 года эти переговоры возобновляются между Советским Союзом и Францией. Но тут у нас конфликт с Великобританией такой, и, соответственно, положение Франции, оно как бы... Улучшается, потому что, как бы, ну вот смотрите, вот вы с Великобританией ссоритесь, а мы-то не хотим с вами ссор. Но, как бы, понимаете, вот мы сейчас вам дать столько-то не можем, дать можем меньше. И если в начале переговоры шли о 225 миллионах долларов кредита, то потом они начали сокращаться до 150 миллионов долларов. Кроме того, еще вот возвращаясь к предыдущему ролику, в это же время у нас идет внутрипартийная борьба. Активное. А вопросами кредита занимается Раковский, член левой оппозиции. И поэтому руководство Советского Союза начинает понимать, что если член левой оппозиции добьется кредита у Франции, то это будет как бы нехорошо говорить о руководстве, которое ведет такую ожесточенную борьбу с членами левой оппозиции. Поэтому, если вот мы посмотрим документы ОГПУ, которые отправляются в ЦК... Вот. Там появляется такая э, позиция, как отношение крестьян какой-нибудь губернии к вопросу возвращения царских кредитов и вопросу внешнего займа ССР, И все крестьяне очень так... Чётко говорят, что нет, мы не для того революцию делали, чтобы потом в зависимость к империалистам впадать кредитную и так далее. То есть как бы у нас тут вот, как бы, казалось бы такой вопрос, но вот все вот эти вот процессы, которые идут, они у нас переплетаются. Угу. И при этом в советской прессе появляется вот тоже в газете «Звезда», 57 номер за 27 год, угу. появляется следующая статья: «Французская буржуазия готовится к войне». Закон об организации нации на время войны То есть э, в то время Ну во Франции тоже идет Как бы процесс э, Обычный политический и так далее Тоже есть правые и левые партии и так далее И они собственно принимают э, Закон по которому там э, ограничения mm. на мобилизацию, ну там на политические действия во время мобилизации и так далее и тому подобное, и вот в таких вот словах, даже несмотря на то, что вот у нас как бы ведутся переговоры, у нас появляются материалы в печати само собой вот это вот положение международное Советского Союза оно не может пройти мимо белогвардейцев, о которых мы говорили и генерал Кутепов производит объезд всех а, людей, которые вот он Смог найти И начинает говорить о том Что необходимо немедленно приступить К террору против СССР И тут мы говорим Запомните этот твит Через несколько месяцев мы про это скажем Вот В апреле 27 года Полиция и солдаты Другого генерала Чан Цзолини Налетают на полпредства Советского Союза в Пекине Весь цимер Этой ситуации в том Что Дипломатический квартал в Пекине был таким неприкосновенным местом. Полиция не имела туда доступа без разрешения э, дипломатических миссий. Угу. И вот разрешение на атаку на советское дипло диппредставительство дала великобританское. Фактически очень враждебный шаг. Да, да. По итогам этого налета... Было арестовано два советских граждана, гражданина и 25 китайских коммунистов. То есть это как бы а, не просто, скажем так, постучали в дверь, mm. а, собственно, сделали налет, учинили обыск и изъяли документы. И потом эти документы, собственно, китайское правительство будет публиковать для того, чтобы дискредитировать советское mm. руководство. Вот, и здесь я немножечко тебя остановлю. Пару слов про белогвардейцев, которые на тот момент вполне активно действуют. Вот, то есть здесь не нужно думать, что если пошло там 10 лет со времен революции, сколько там получается, mm -hmm. уже там 5, 5 лет со времен окончания гражданской войны. Ну, no, окончательного 4 года. Да, 4, Да, 4-5 mm -hmm. лет. Вот, что, что там все уехали, все смирились mm -hmm. и все это. То есть действует ты упоминал Кутепова, Кутепов был главой Деникинской контрразведки, если меня память не изменяет, то есть такой персонаж, который активно участвовал еще в гражданской войне. И который и... сделан диверсионным, да, знаком, и... не понаслышке, Да, и который активно, и, собственно, кутеповские вот эти вот люди, они регулярно совершают теракты на территории, или пытаются совершать, если их, их ловят регулярно, на территории Союза. Вот, то есть это вот такое вот замечание, что... Не создавалось впечатление, что «Белогвардейцы» — это какой-то на тот момент уже биф или собранная... десопан что-то это... выдуманное Нет, большевистской пропагандой. <смех> да, миф, выдуманный большевика, не, не миф. <смех> да. А, а, и к слову, про газеты, которые тоже выходят. <смех> а, кроме этого, в звезде появляются уже такие заголовки, как Англия уступает только перед силой. Это тоже газета-звезда номер 57. Вот. Значит, довольно интересно, что ну, риторика Советского Союза, она была, во... ну, была воинственной, оборон... оборонительно воинственной. И в апреле 1927 -го года происходит в Китае переворот, mm -hmm. и на территории Китайской Республики устанавливается диктатура Чан Кайши. Гражданская война еще не закончена полностью, но как бы уже Чан Кайши... Становится диктатором. Чан Китайский Польши это председатель Гаминдана. Гаминдана, да, его самой вот правой доверенной части. Ну да, он один из представителей прав правых Гаминданцев, а, вот. Угу. вот. И, собственно, именно с этого момента начинаются проблемы у китайской компартии. Уже mm -hmm. прям серьезные проблемы начинаются. То есть Мао потом будет воевать себе с Челкашистами. Да. И, собственно, вот его этот поход э, знаменитый, он, собственно, и был против сил Чан Кайши. Но не только в Китае начинаются провокации. В мае 27 -го года происходит, 12 -го мая происходит обыск в англо-советском торговом акционерном обществе Аркас. Причем не просто от обыск. Туда пришла британская полиция и изъяла оттуда документы, почту и шифры советского торгового агента. Это очень серьезное действие. Сразу народный комиссар иностранных дел отправил ноту протеста, в которой написал следующее. Желает ли английское правительство дальнейшего сохранения и развития англосоветских отношений? Или оно намерено и впредь этому противодействовать? Ну, потому что действительно захват торгового представительства, документов, шифров, что немаловажно, это очень серьезный шаг. Британский премьер-министр Болдуин заявляет что британское правительство аннулирует... 24 мая. Что британское правительство аннулирует торговое соглашение СССР, требует отзыва советской торговой делегации из Лондона и отзывает британского посла из Москвы. А 27 мая Чемберлин вручил поверенному в делах ССР ноту британского правительства, где уведомил его о разрыве дипломатических отношений. Я ошибся, Чемберлин был тогда министром иностранных становится. дел, не премьер-министром, он позже станет премьер-министром. Да. Вот. Вопрос в том, что почему такое вот отношение было к советскому представительству, потому что на самом деле британская полиция очень сильно раздражала советское присутствие. Почему? Потому что, само собой, Коминтерн бы не был комментарным, если бы он не пользовался такими возможностями для того, чтобы поддерживать рабочее движение, коммунистическую партию и так далее. Через эти представительства Советский Союз помогал бастующим шахтерам давал средства Коммунистической партии Великобритании, в случае чего можно было организовать там вывоз нужных людей в Советский Союз и обратно. Mm -hmm. Вот, то есть это было... Методички как, методички эти, как их инструкции и все остальное. Да, да, да. То есть это вот Советский Союз играл в Госдеп. И Великобритании это очень не нравилось, она искала повода, как бы прикрыть этих иностранных агентов. И, собственно, После обыска 12 мая 1927 года а, поверенный, а, поверенному в делах СССР было сообщено, что из дома номер 49 по улице Мургет, где находилось это акционерное общество «Аркос», mm -hmm. вот, а, были а, изъяты те документы, которые доказывают, что... А, через это общество осуществлялись такие действия, как военный шпионаж и разрушительная деятельность на всей территории Британской империи. Это вот. если кого-то потом приговоры по поводу в Беларуси, по поводу шпионажа на Поль, в Польше, вот в Британии тоже формулировки. Да, но, собственно, там реально происходили такие действия. И, собственно, упрекать британское руководство в том, что оно противодействовало подрывной деятельности, ну, как-то странно, потому что это их обязанность. Вот. И... Руководство СССР после этого понимает, что надо ждать беды, угу. вот, в том числе и диверсий. Например, ОГПУ отправляет 26 мая 1927 года директиву пограничной охране в связи с разрывом англо-советских дипломатических отношений. В связи с, разрыв... с разрывом англо-советских отношений Необходимо учесть оживление диверсионной И террористической деятельности Инспирируемой англичанами В Москве уже сейчас с нами установлена террористическая группа Связанная с одним из сотрудников английской миссии Возможно также и попытки Провоцирования столкновений на границ В это время Как раз в июне 27 -го года э, Не, в, кон... э, ну, в конце Мая, июня 27 -го года ОГПУ ведет Организацию, которая имела очень тесные связи с британским посольством И раскрывает эту организацию которая как бы готовила диверси... шпионскую деятельность и диверсионную деятельность Но для же территории самое, Советского Союза. Фактически то же самое, что в чем обвиняла Британия Аркос, вот в этом же было да. с их стороны. Ну то есть это были обоюдные Да-да. Ну, ну нет, понятно, что это политика, просто это нужно проговаривать, что это дезлобный СССР пытался подрывать хорошую Британию, это не хоро... неплохая Британия пыталась подрывать ага. хороший СССР, это была обоюдная... Политика. Да, а учитывая, что британские корабли обстреливали территорию Китайской республики как раз вот на почве того, что те отказывали им в концессию, то британская, ну, британская империя вообще в целом, особенно там, если смотреть, что она творила в Индии, что она творила в Ирландии и так далее, ну, это, скажем так, не тот пример для подражания, на который стоит ссылаться в плане там, я не знаю, гуманизма или еще чего-нибудь. И политической честности. Да. Белорусская пресса тоже реагировала на данное событие, и, собственно, она известила 27 мая о ноте английского правительства СССР, этой самой, о разрыве дипломатических отношений, и, собственно, ответ на ноту Чемберлема. Вот, и начали выходить карикатуры, которые так и были озаглавлены. Наш ответ Чемберлен. Вот, к слову, мы уже плавненько переходим к июню 27 -го года, в июне 27 -го года начинаются проблемы уже прям очень серьезные, потому что в 7 июня 27 -го года в Варшаве убивают полпреды СССР в Польше Войкова, одного mm -hmm. из тех, кто участвовал в расстреле царской семьи, после этого его направили послом в Польшу, полномочным представителем СССР в Польше, вот, его, кстати, убил... Человек, родившийся на территории Беларуси, в национальности указывавший, что он русский, Борис Каверно. Вот. Который был связан с Русским общевоинским союзом. Вот. Его пытались представить как террориста-одиночку, но, тем не менее, определенные связи с русскими белогвардейцами у него, судя по всему, были. Uh -huh. Вот. 5 июня на территории Беларуси было убито два террориста Русского общевоенского союза. Вот. 6 июня, и вот здесь я хочу э, заострить внимание, 6 июня 27 -го года в действие введена 58-я статья УК ССР Это та самая статья, по которой Извините. в 30 е годы будет э, репрессирована э, значительная часть в полити э, политических. Вот. То есть, если мы говорим о там, репрессированных либо необоснованно, либо по политическим массивам и так далее, то чаще всего говорят именно о 58-й статье, 27 год, 6 июня. Это как раз вот на фоне всех этих событий а то, боится? когда эта статья введена в действие. И, собственно, дальше мы будем говорить, что вот те э, статьи, те практики, о которых мы будем говорить, когда мы будем говорить о репрессиях непосредственно, они появляются в 27-м году. Но здесь Ну, огромное... они появляются да. раньше, но вот именно старт их, возвращения да. их в обиход начинается 20, в 27 седьмом году. По 58-ю статью небольшое замечание, опять же, нужно сделать, что там в ней было много, много подпунктов, по-моему, там то ли 11, то ли 12. Угу. И собственно, 58-я статья касалась также там бандитизма, этого, саботажа и так далее. То есть, не всегда, когда мы говорим о том, что это чисто там, политическая статья, не всегда это именно какое-то политическое преступление. Под это вполне мог подойти какой-нибудь террористический да, акт. Да, подойдёт. но здесь стоит сделать такую небольшую э, ремарку, что в советском уголовном праве контрреволюционные преступления э, наказывались значительно строже, чем э, преступления обычные уголовные. И если какую-то статью делали политической, а ну, включение бандитизм и так далее да. в политические статьи, это сразу означало ухудшение а, наказания mm. по данным статьям. Потому что, например, за убийство устанавливалась максимальная планка mm -hmm. а, по наказанию. А за контрреволюционные статьи максимальной планки не было. То есть там, а, если вот открыть Уголовный кодекс БССР, там, если вот идет а, описание наказания, там могло быть от трех лет, mm. от пяти лет. Mm -hmm. То есть верхняя планка не ограничивалась. Вот. А, собственно, в это же время... ЦК ВКПБ издает воззвание ко всем организациям ВКПБ, ко всем рабочим и крестьянам, в котором говорит, что акт разрыва есть бесспорный шаг к войне против Советского Союза. Если это, ясно, если это ясно для виднейшего представителя английской либеральной буржуазии Ллойд Джорджа, который, сказал, оставалась лишь громовая стрела войны, то это тем более должно быть ясно для каждого пролетария, прежде всего для каждого члена ВКПБ. Собственно, после таких заявлений можно... Осознать степень обеспокоенности на всех уровнях, и то, какое вот именно это звание, а это именно возвание ко всем членам, то есть, это не руководству к уведомлению и так далее. Эта статья была опубли... это звание было опубликовано в главной партийной газете. Вот а какую реакцию оно могло вызвать у местного населения? Но мы про это поговорим чуть позже, когда выводы подведем. И, собственно, в это же время, в июне 2027 -го года, Начинаются э, такие штуки, как э, ужесточение репрессивной политики Советского Союза в отношении, ну, сначала уже э, тех элементов, которые и так на виду и которых можно использовать для давления на э, белогвардейские организации. То есть... Э, Например, в шифротелеграмме Сталина Молотова об ожесточении карательной политики в связи с убийством полномочного представителя СССР в Польше Войкова, который вышел на следующий день, эта телеграмма была отправлена, было написано следующее. «Всех видных монархистов, сидящих у нас в тюрьме или в концентрационном лагере, надо немедленно объявить заложниками. Надо теперь же расстрелять 5 или 10 монархистов, объявив, что за каждую попытку покушения будут расстреливаться новые группы монархистов. Надо дать ОГПУ директиву о повальных обысках и арестах монархистов и всякого рода белогвардейцев по всему СССР с целью их полной ликвидации всеми мерами. Убийство Войкова дает основания для полного разгрома монархистских и белогвардейских ячеек во всех частях СССР всеми революционными мерами. Это требует от нас задачи укрепления своего собственного тыла. То есть, и... В этот же день, 8 июня 27 года, выходит постановление Политбюро ЦК КПБ о мероприятиях в связи с белогвардейскими выступлениями. То есть вот всеми этими терактами, которые, собственно, РОВС начинает либо проводить жизнь, либо подготавливать на, либо территории Совет... uh -huh. на территории Советского Союза. Первое. Издать правительственное сообщение о последних фактах белогвардейских выступлений с призывом рабочих и всех трудящихся к напряженной бдительности и с поручением ОГПУ принять решительные меры в отношении белогвардейцев. Издать особое вызвание ЦКВ КПБ по этому поводу, поручить УГПУ провести массовые обыски и аресты белогвардейцев с указанием в нем на произведенный расстрел 20 видных белогвардейцев, виновных в преступлениях против советской власти, согласиться с тем, чтобы УГПУ представило право вынесения вне судебных приговоров вплоть до расстрела соответствующим э, органам, э, виновным в преступлении белогвардейцев признать необходимым усилить помощь ГПУ как работникам, так и материальными средствами. То есть на следующий день после убийства Войкова репрессивная машина начинает работать. Сначала по монархистам, но затем когда мы уже будем касаться репрессий в территории Советского Союза, мы увидим, что вот все эти же меры, которые предпринимали, то есть обыски, заложники и так далее, они становятся таким весьма обычным инструментарием политического, ну, политических репрессий на территории Советского Союза. Но об этом мы уже будем говорить, когда мы про 30-е будем говорить. Давай здесь немножко обозначим, просто это обычно ускользает как-то из общей образовательной практики, то есть еще раз акцитирую внимание, что у нас не просто так в седьмом году Сталин неожиданно сошел с ума и решил всех репрессировать, а к этому привело вот именно обострение внешнеполитических, внешнеполитической ситуации и вот этот самый белогвардейский террор, который в связи с этим обострением получил, как бы получил корот-бланш и заново усилился. Да, и мы, кстати, можем здесь заметить такую логику, что... Советск... Вот для того, чтобы предотвратить дальнейшее проявление террора, как говорится, советская репрессивная машина решает работать по площадям, вот. то есть по социальной базе и по тем, кто потенциально может в этом всем участвовать. То есть говорится не об участниках контрреволюционных организаций, а говорится в том числе и о тех, кто уже сидит. В советской тюрьме. То есть они в принципе физически не могут участвовать в каких-то диверсионных операциях, но тем не менее для того, чтобы те, кто были за границей, понимали, что типа вот сейчас вы организуете теракт в Москве какой-нибудь, а мы расстреляем ваших товарищей за это. Вот. Они уже начинают работать именно вот в такой вот схеме, и чем дальше будет идти по времени, тем более ярко это будет проявляться. В целом, сейчас, вот на момент 27-го года, это касается очень небольшой группы людей. Вот, то есть э, людей, которые сидят в 20-е годы по политическим мотивам, бывшие белогвардейцы и так далее, это очень небольшое число, особенно в сравнении с теми, кто будет арестован в 30-е годы, в 30 году, в 37-м, в 38-м годах, в 39-м году и так далее. Но мы видим, как эти практики уже появляются в июле 2027 -го года. Принимают закон о введении смертной казни за антисоветскую пропаганду и агитацию, но да. при массовых волнениях. Это статья 58.10 УК СССР. Вот. И начинают проводить всякие мероприятия по повышению обороноспособности, то есть неделю обороны вот. и так далее. В Китае советская политика полностью проваливается, Гоминдан э, исключает членов КПК. Из своих рядов Вот э, начинаются аресты военных военных советников. И 1 июля э, 1927 года, пока в частном порядке, предлагается создать чрезвычайные суды. Э, собственно, э, чрезвычайные суды, когда предлагалось создать, их э, предложил создать Крыленко. Вот, и э, он ссылается на опыт гражданской войны непосредственно. Mm. То есть мы должны понимать, что седьмой год, как мы уже говорили, mm -hmm. прошло совсем немного времени. То есть это вот как 2016 год сейчас. Mm -hmm. Вот, если вот мы сейчас из 2021 -го года смотрим 2016, вот примерно точно так же в 2027, в 1927 смотрели на 1000... 919, 1920 и так далее. Когда, собственно, у ВЧК были очень большие полномочия, и когда проблема с бандитизмом, с контрреволюционными выступлениями и так далее стояла настолько остро, что даже если появлялись какие-то ростки гуманизма под натиском внешних факторов, необходимо было их отменять. То есть, если мне память не изменяет... ВЧК отменяла смертную казнь пять раз. Mm -hmm. Вот, Они ее отменяли через месяц, понимали, что, блин, надо возвращать снова. Вернули, она несколько месяцев просуществовала, потом, ну, вроде успокоилась, можем отменить. Отменяют, снова mm -hmm. начинается какой-то трэш, ее снова возвращают. И вот таким вот образом ее несколько раз то отменяли, то возвращали. И в Уголовном кодексе даже а, было записано, что смертная казнь действует до ее отмены. То есть большевики... Все еще планировали отменить смертную казнь, но по тем или иным причинам, собственно, это приводило не к отмене... Ну, они ее так и не отменили, а в некоторых случаях они даже ужесточали наказание, там, вплоть до смертной казни. И, ну, про настроение мы поговорим чуть позже. Вот, и в августе 1927 года, и, собственно, в сентябре... Начинается такая волна белогвардейского террора и ответных действий советского правительства в ответ на этот террор. Постоянные переходы границы идут, постоянно ОГПУ кого-то арестовывает, кого-то убивает при попытке пересечения границы и так далее. Особенно это активно видно на западной границе, вот mm -hmm. граница БССР с Польшей. Тем более, что она была довольно дырявая. В этот же момент начинают появляться вопросы о том, что ну, у нас тут контрабанда mm -hmm. вообще-то есть, а контрабандисты, они в том числе могут переправлять контрабандой и очень нехорошие вещи, там оружие, например, mm -hmm. поддельные документы и прочее. И в связи с этим... Тоже начинают активизировать борьбу с контрабандой и так далее. Ну и, собственно, поговорим о том, как вот все вот эти вот события а, влияли на... Хозяйственную жизнь. И на хозяйственную, и на общественную жизнь. Что думали а, люди на местах mm. про это и как об этом докладывали руководство. Вот, да, давай про настроение. И я так понимаю, что вот это же лето... 27 -го года вот все вот то что мы сейчас описывали и э, руководство ожидает что страна вот сейчас в едином порыве mm -hmm. пойдет и начнет готовиться к войне ну тем более что как мы уже говорили в начале э, делалась ставка на крестьян основной mm -hmm. линии партии то есть вот то что то что вот крестьяне разовьются и вот сейчас вот э, при такой вот угрозе сдадут зерно, сдадут хлеб, помогут армии, которая должна будет выстоять в наступающем кризисе. Ну а что у нас на самом деле происходит? Ну, немножко не так. То есть политика была направлена, по сравнению с коллективизацией, конечно, в сторону крестьян. И она была в целом ну, более рыночной. Вот. Но единственным крупным заказчиком зерна было государство. И государство все еще держало довольно низкие цены на зерно. Тем более, что внешняя конъюнктура способствовала, предполагала тому, что очень хотелось как можно больше получить экспортных отчислений зерна и на эти деньги купить оборудование и так далее. Тем более, что внешняя обстановка показывала, что ребята, если будет война... Да. Вам будет очень нехорошо, у вас до сих пор собственного производства танков нету, вот, подлодки нету, надо mm. срочно это все создавать mm -hmm. и так далее. Поэтому крестьяне с одной стороны видели, что да, советская власть делает определенные уступки им, с другой стороны, особенно это касалось э, середняков и, особенно, и тем более это касалось кулаков, она видела, что они в случае чего могли бы получать гораздо больше. Вот. И поэтому, когда началась вот эта вот история с военной тревогой, в обществе начали появляться и настроение выжидательное и настроение крайне активно желающие прихода, собственно, новой власти. Например, в э, э, руководство СССР регулярно каждый месяц вложились такие документы, как обзор политического состояния СССР вот там, за... Какой-то период за день, за месяц и так далее. И вот в, одним, в одном из таких обзоров за июль 2027 -го года сказано: например, что в Могилевском округе зажиточный крестьянин заявил: Если будет война, мы будем организовывать свои отряды и начнем бить в тыл красных. На проводимых собраниях, партийных, о, на проводимых собраниях и беспартийных конференциях отмечен ряд пораженческих и антисоветских выступлений. В Могилевском округе кулаки открыто выступают против рез, э, резолюции об обороне Союза и резолюции протеста. В Минском округе кулаки открыто агитируют за неподчинение советской власти, призывая организоваться, брать топоры и виллы и взяться за уничтожение коммунистов. А, в отчетном периоде а, за... <кхм> «Отмечена деятельность девяти кулатских антисоветских группировок, из них восемь по Беларуси и одна по Брянской губернии. В Слудском округе одна из таких группировок деятельно готовится к приходу поляков. Там же одна из группировок, ведущая все время анти... активную антисоветскую агитацию, отслужила молебен по случаю разрыва англосоветских отношений». В Могилевском округе одна из группировок ведет деятельную переписку с родственниками, живущими за границей. Несколько аналогичного характера группировок созда создавалось и среди польского населения. То есть, в принципе, руководству докладывали, что на местах все не так спокойно. И не так, как подается это в советской прессе, что все в едином порыве готовы защищать страну. И, кроме того... Uh, у нас же сейчас, вот когда мы говорим, мы говорим прежде всего о лете. Uh -huh. Вот, uh, это июнь, uh, июнь, июль, yeah. август. То есть, у нас уже крестьянин зерно засеял, вот оно у него всходит, и вот-вот у нас начнется уборочная кампания. И, соответственно, начинаются хлебозаготовки. А что у нас с хлебозаготовками получается? С хлебозаготовками у вас получается всё недалеко, далеко не так радужно. Вот, и я здесь хотел, вот, прежде чем мы по хлебозабокотовке скажем, я вот здесь хотел еще кусочек письма, собственно, uh -huh. в газету от крестьянина. То есть, вот мы, uh -huh. ОГПУ здесь пишет про кулаков, а, этот, а, солдатам у нас говорят, что нужно приходить агитировать против кулаков, а что, собственно, пишет а, крестьянин в советскую газету, вот крестьянин, да, одного из, по-моему, белорусских округов. Вот, а, здесь мы опускаем там... Начало, и пишет он следующее. Значит, уравнение в нашем селе достигло... достигнуто. Для чего же тогда деление партии всего на три класса, кулаков, середняков и бедняков? Этого теперь в нашем селе, как и в других селах, и в помине нету. По моему мнению, наиболее верным, отвечающим в действительности, было бы деление сейчас соответствующее понятие кулака, середняка и бедняка, деление крестьян на такие группы. Крестьян наиболее трудящихся, выбивающихся из сил крестьян средних, не особенно трудящихся и умных. И на глупых и лодовей, не желающих трудиться, ожидающих поддержку, поддержку от власти. Ведь такое, деление убивает инициатив... Ведь такое деление, в смысле которое проводит власть кулаки-середняки кулаки, и бедняки, убивает инициативу и желающих улучшить свое хозяйство трудолюбивых, предприимчивых и умных крестьян, и наоборот очень поощряет еще к большей нищете лодовей и глупых крестьян». Ну, вот, очень и мало... здесь стоит отметить, мы про это вроде бы не говорили, но седьмой год — это же принятие Конституции mm -hmm. БССР новой. И как и в Конституции 1919 года и с дополнениями двадцатого года, которые были, в выборы в Советы, правом выборы в Советы, правом избирать в Советы и быть избранными в Советы обладали не все. Существовала определенная категория лишенцев, которые... И избирательное право Чуть ли не при каждой избирательной кампании они проводились довольно часто Чуть ли не каждый год mm -hmm. Потому что было право отзыва Депутатов, Депутаты. вот, и им регулярно Пользовались, вот Оно налагало Вот само деление на Кулаков Середняков И э, Бедняков mm -hmm. Оно налагало и определенные политические Последствия, то есть, mm -hmm. если человек Например, обладал большим хозяйством И нанимал людей, там, например, для уборки урожая, mm -hmm. к нему могли прийти из совета или из комиссии, которая организовывала выборы в совет сельский, и сказать, что знаешь, а ты теперь у нас кулак. не середняк, каким ты был раньше, а ты кулак, потому что ты наемную силу используешь. И лишить его избирательного права. И, соответственно, он больше не мог там выбирать ни своих представителей в совет и так далее. И поэтому вот... А, такое вот mm -hmm. а, возмущение, оно носило в том числе и некоторый а, политический момент. То есть это не как бы то, что вот советская власть нас просто mm -hmm. вот таким вот образом разделила, а нам неприятно, что вот нас называют там, бедняками, середняками mm -hmm. или кулаками. Это налагало очень такие конкретные политические последствия. Но несмотря на это, как бы в силу своей э, состоятельности кулаки могли организовываться... Вот, и могли продвигать своих кандидатов в советы, даже не будучи, не обладая избирательными правами, то есть они могли подговаривать людей, там, голосовать за нужных, вот, они могли договариваться непосредственно с главами сельских советов, селесполкомов и так далее, потому что, ну, Взял бутылку самогона, пошел к председателю Сельсовета, обмыл с ним некоторые вопросы, и вот у тебя уже... самый председатель Сельсовета. Да, и все уже хорошо. Вот, и впоследствии эти проблемы, они тоже, ну, выйдут, скажем так, весьма логичным образом и для государства. Так, давай я у -у. просто договорю про это письмо. То есть, ну, если это пишет, пишет это по данным... Собственно, газеты по данным спецслужб, ну, соответственно, его проверяли, это писал Дье Кулак, это писал Середняк, у которого было там, в 1905 году было революционное прошлое, его там ссылали в Сибирь, то есть, вот, по сути, это был человек, на которого хотели бы, наверное, опираться в селе, uh -huh. и вот он пишет совершенно, скажем так, противоположную политике партии вещь в газету. Вот. и что касается у нас, собственно, хлебозаготовки. То есть, вот у нас здесь из доклада Госплана СССР 17 сентября 2027 года. То есть, выдержка. Государственный хлебофуражный фонд предложено создать в размере 50 миллионов пудов, из которых 32 миллиона пудов идет в мобилизационный фонд, долженствующий обеспечить двухмесячную потребность армии. Что, однако, недостаточно, особенно принимая во внимание крайнюю недостаточность крупы и зерна фоража. То есть мобилизационный фонд тоже даже на два месяца активных боевых действий мобилизационного фонда не хватает. Ну и здесь вот еще одна интересная предполагаемыми контрольными цифрами вложения на оборону, в общем обеспечивает готовность не более как на 60% для мобилизационного периода, не говоря уже о степени готовности народного хозяйства на год ведения войны. За базой гражданской промышленности не более 15%. Но самым больным местом обороноспособности является транспорт, железнодорожное автомобильное состояние которого не позволит Красной Армии связаться с противником скорость, состязаться с противником э, в скорости передвижения и промышленность легких металлов. То есть, мы имеем готовность, в общем, на 60%, а промышленность на 15%, и это в условиях того, что у нас фактически военное положение. Ну, еще не военное положение, но, но население возбуждено. Mm -hmm. И почему, собственно, это происходит? Потому что активная пропаганда возможной войны вызывает у крестьян закономерное чувство, что «а нужно ли сейчас продавать то зерно, которое есть?» По сниженным ценам, вот, если может быть в скором времени война, придет новая власть, и этим зерном можно будет торговать свободно, или возможно правительство сможет поднять эти цены, потому что, ну, вынужденно будет да, поднять эти цены, потому что им нужно поднимать, выполнять планы и так далее, но не только зерном. Дело обстояло. То есть э, тот же э, обзор политического состояния СССР по данному ГПУ уже за апрель 27 -го года. То есть чуть раньше вернемся. Mm. У нас вовсю идет э, э, военная тревога. Mm. Вот э, там отношения с Великобританией наколены и так далее. В народ проникают идеи о том, что будет война. И к чему это приводит? Это приводит к тому, что народ идет в магазины. И начинают закупаться. На, закупаться товарами. И, собственно, в этом докладе отме, а, отмечается, что местами частники в связи с повышенным спросом на продукты и мануфактуру, в том числе и в Беларуси, продают ходкие товары по повышенной цене. Имеются случаи продажи населением рабочего скота, преимущественно хороших лошадей, или обмена их на худшее и продажа личного хлеба для обмена денег на золотую царскую монету. Это все в Белоруссии тоже происходило. Почему хороших лошадей продают? Потому что начнется война, придет комиссия из и Красной армии, армии и возьмет коня в армию. Вот. То же самое с хлебом. Придет какой-нибудь продотряд, заберет под расписку о том, что в случае успешного завершения войны это, стоимость этого зерна будет возвращена. Или облигациями выдают, которые, собственно, обменять ни на что нельзя. И Например, с другого доклада. Очереди за продуктами и мануфактурой стали бытовым явлением, в том числе и в Беларуси. Также обычными давки и скандалы. Отмечен ряд случаев, когда стоящие в очереди женщины падали в обморок. В городе Орши у лабаза хлебопродукта ежедневно стоит очередь крестьян по 200 человек. Положение обостряется тем, что кооперация не в состоянии удовлетворить возрастающий спрос населения на хлеб и муку, чем пользуются кулаки и зажиточные, спекулирующие мукой, закупаемой в кооперации и госторговых организациях, Баврусские и Аршанские округа. Рассчитывая весной подработать на продовольственном кризисе, кулаки производят закупку хлеба, особенно ржи и овса, сбывая с этой целью лишний скот. То есть мы видим, что вот вся вот эта вот военная угроза, которая транслировалась в том числе и через СМИ, привела к тому, что на продовольственном рынке, ну, вообще на потребительском рынке у нас возникает дефицит, mm -hmm. вот, а, и появляются те элементы, которые начинают этим пользоваться, рассчитывая через некоторое время а, на фоне повышения цен mm -hmm. очень неплохо заработать, в том числе... И на закупках зерна. А государство, с другой стороны, понимает, что в условиях, когда вот мы стоим в одном шаге от войны с Великобританией, и не только с Великобританией, у нас не выполняются продовольственные э, показатели, которые, собственно, являются для нас жизненно важными в деле обороны. Да, еще и промышленные в том числе. Вот. Но у нас же в этот момент есть еще левая позиция, которая, собственно, может бегать по советам и рассказывать, да мы же вот говорили, мы же вот вас предупреждали, вот она, надо нашу политику приебать. И Вот что они в этот момент делают у нас. А, а в этот момент у нас идет перевыборы советов в 2027 году. У нас идет подготовка к съезду. ВКПБ, который будет проходить как раз в ноябре седьмого года и интересный здесь момент в том, что к тому моменту, к седьмому году позиции оппозиции в э, рамках ВКПБ они с одной стороны могут казаться очень неплохими, потому что действительно, все те тезисы которые они выдвигали по поводу Войны в Китае. Троцкий говорил, что не нужно сотрудничать с Гоминданом, не нужно вливаться в Гоминдан и так далее. Нужно всегда сохранять организационную как бы обособленность и э, к Чанкайши это китайский Керенский. Угу. Троцкий прямо про это говорил. Э, точно так же и в отношении крестьянства. Левая позиция говорила, что... Нужно облагать э, кулаков и богатых середняков высокими налогами и опираться на бедноту в деревне, а не опираться на более зажиточные mm -hmm. слои, в отличие от той политики, которую, во всяком случае, пытались проводить в рамках вот, э, диктатуры пролетариата, которая декларировалась в э, СССР в целом и в СССР в частности. Э, но к седьмому году э, из-за того, что... Uh, они не обладали влиянием именно на структуры партийные, mm. то есть у них было меньше членов, вот, хотя они были более образованными, вот, uh, у них было меньше ключевых должностей, у них было меньше влияния в центральном комитете, центральном бюро и вообще. Uh, в целом они внезапно обнаружили, что они на съезде оказываются в меньшинстве, mm -hmm. а для правящего правящие группы в советском союзе появляется отличная возможность закрутить гайки и прекратить дискуссии вообще то есть у нас тут почти война началась а вы тут как бы ходите агитируете подрываете нам обороноспособность и так далее и тому подобное по да. в конце концов. и что хуже всего 7 ноября организовываете майдан в москве то есть да. там это конечно было демонстрации 7 ноября в честь десятилетия партии, но не официальная демонстрация, а демонстрация левой оппозиции. Да, то есть Лев Давыдович Троцкий организует 7 ноября на Красной площади демонстрацию, которая в пику существующему политическому партийному руководству, можно конечно сказать, что он праздновал день рождения, но... Вот, но он его так хорошо отпраздновал, что сразу после этого встал вопрос об исключении Троцкого из членов, кандидатов члены э, Политбюро и ЦК КПБ mm -hmm. вот, э, И о том, что нужно вообще что-то с этой левой оппозицией делать. И, собственно, в э, это же время, в ноябре 27 -го года, принимаются решительные действия. На 10 съезде э, исключают... Троцкого, Зиновьева, Каменева вот. И спускаются вниз директивы О том, что, ребят, нужно Нелояльные элементы Исключать И перекидывая такой мостик К источникам О котором я говорил В фонде 4П, как раз в делах За 1927 год Есть дело, которое прямо так и называется В списке, оно Это дело из секретного отдела Центрального комитета Компартии Беларуси в котором так и сказано, что списки тех людей, которые голосовали против или воздерживались против исключения Троцкого, Зиновьева, Каменева и других из рядов партии и против поддержки резолюции съезда. То есть у нас уже начинается такая маленькая и легонькая, конечно, но чистка рядов от нелояльных элементов. Вот, да, ну и здесь немножко тогда отходя, то есть вот исключают Троцкого и начинаются первые, скажем так, немножко о низовых репрессиях. То есть в первую очередь это репрессии против тех вот как раз таки элементов, которые зажимали хлеб. То есть вот по Беларуси мы можем из справки о ГПУ, у нас всего подвергнуто 339 человек, к себе, 1928 года, из них арестовано за 178. Вот, остальные по подписке, прошли обыски, интересная графа в отлучке, видимо их не нашли. Вот, Но ну есть здесь я хотел бы немножечко зачитать, э, да, количество обнаруженного. «Во время совершения массовых операций обысками обнаружено по БССР либо фуража 100 тысяч пудов стоимостью 150 тысяч рублей». Особенно крупные запасы обнаружены в Варшанском округе. Вот как раз то, что ты зачитывал. Эта цифра приблизительно ориентировочные, так как в приемках либо фуража основными госзаготовителями еще не закончена. Ну и то, что касается Троцкого, есть интересно, что в основном э, скупка производилась э, евреями. И начинается то, что вот сейчас вот Троцкого исключили, поэтому евреям будет житься хуже. И всех евреев, собственно, начнут чистить. Вот. Да, и здесь э, вот. между собой торговцы ведут разговоры на тему о необходимости бросить торговлю и заняться земледелием или другим ремеслом, ссылаясь по этом на речь председателя ЦИК БССР Червякова на последнем съезде евреев-крестьян Беларуси. Некоторые торговцы серьезно думают о обретении земли в Крыму, указывая, что деньги есть и можно поставить хозяйство на высоту. Однако сознательные слои городского населения и крестьянства произведенные мероприятия одобряют. Вот, и на этой мажорной ноте я предлагаю нам сегодня завершить, наверное. Да, и в следующий раз, когда мы встретимся, мы поговорим уже, собственно, о, а, про год Великого Перелома, то есть 1929 год, мы так вот к нему подходим, а, затронем вопросы, почему окончательно свернули НЭП, а, как проводилась коллективизация и как репрессии, и как эта коллективизация отразилась на репрессиях на деревне. Да. Всё. Спасибо всем, дорогие друзья. Смотрите, пишите комментарии. Ждем ваших отзывов. До свидания.